Для того, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться совершенно сложных правил питания. Вот некоторые продукты, которые помогут сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Гранат. Он всем известен как врач косметолог. Его называют «алым королем». Тем, кто хочет иметь здоровую, гладкую, пробую кожу и здоровый, красивые волосы, рекомендуется есть гранат. Также этот фрукт помогает повысить гемоглобин в крови и снизить давление успокаивает боль и укрепляет иммунитет. Рис. Больше половины жителей земного шара используют в своем рационе рис. Рис способствует повышению интеллекта и обладает большим количеством полезных веществ, так утверждают фармакологи Японии. Рис полезен детям, так как в отличие от пшеницы не содержит глютен, часто являющийся аллергеном. Его рекомендуют больным гастритом и язвенной болезнью желудка. Людям точным и склонным к ожирению рис очень показан и полезен. Употребляя в пищу эти продукты питания, вы сможете сохранить свою молодость, красоту и здоровье. Продолжение смотрите в следующем ролике. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.